Сейчас будет показано, как работает машина на специальном купачке специальной конструкции. Так, пожалуйста, покажите. Да. поближе сюда купачок. Вот, вот такой вот, видите? С пластмассовым венчиком. Да. В данном случае обкатывается такая резьба. Вот. Значит, покажите, как работает. Оператор надевает крышку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 ну, резьба у них у всех одинаковая. Данная установка сделана на три бутылки, каждая со своей формой. Ну да, так. но они как -то геометрически только различаются по размерам и диаметрам. У горк горк, происходит да, одинаково. Главное, чтобы горк, так, мы можем показать еще сейчас покрупнее, как у губерка. или ну, уже... Конечно. Давайте сейчас. Значит, ну, снимается ну, откручивается просто и нарушается контроль венчика. Mm -hmm. Вот. Так, теперь сейчас крупно будем смотреть. Так, все можно. Mm -hmm. Вот все. Mm -hmm. да, mm -hmm. mm -hmm. закаталось. Вот так. так. работает эта установка.